Привет. Продолжаем собирать в кучу нашу маркетинговую систему. Почти всегда, когда говорят о системе маркетинга, причем не в живом, а в механическом таком инженерном исполнении, говорят первым делом о маркетинговой стратегии. И точно так же, как и о маркетинговых исследованиях, когда мы представляем себе талмуды, графики, таблицы сложные, какие-то очень объемные базы данных, Говоря о стратегии, мы тоже себе представляем какие-то сложные документы, в которые тоже напиханы эти э, таблицы и графики, через которые сложно продраться. Это такой талмуд, который разрабатывает какое-нибудь маркетинговое агентство, и этот талмуд потом ложится в ящик стола, в лучшем случае э, став способом э, выписать э, ключевые показатели или ключевые инди индикаторы эффективности для сотрудников и топ-менеджмента, что ты отвечаешь за производство такого объема продукции, ты отвечаешь за логистику такого количества грузовиков с нашей же продукции в такие-то магазины ну, и, и так далее. Для микро- и малого бизнеса стратегия все равно должна быть. Но она не должна быть такой сложной, навороченной и большой. Все время до этого я говорил, я сейчас подчеркиваю, что нам не нужно много документов. Нам нужно обходиться достаточным минимумом, который позволял бы принимать нам эффективные решения. И целеполагание при выстраивании и выращивании системы маркетинга внутри компании все равно является важным. Здесь вопрос в том, что не нужно доводить это до какого-то, неоперабельного, в смысле того, с которым невозможно работать, состояние. Любая стратегия — это в первую очередь инструмент принятия решений. Когда собирается топ-менеджмент или садится владелец, и приходит, допустим, маркетолог к нему и говорит, у нас есть выбор, мы можем инвестировать эти 100 тысяч рублей в рекламную кампанию, а можем произвести какой-то новый инструмент коммуникативный. И как нам сделать? Разделить пополам и вложить туда и туда половине? мы не можем, потому что нам не хватит ни на то, ни на другое. Как принимать такие решения? Для этого нужна стратегия как тот ключевой инструмент, который является, находится в фундаменте всех таких решений на протяжении срока действия стратегии. И… классические инструменты типа там, матрицы boston consulting group это для микро и малого бизнеса слишком много тебе нужно сделать свою страничку текста которая отвечала бы на три основных вопроса на тот период на который расписывается стратегия какого результата мы хотим добиться какими ресурсами мы для этого располагаем и какие действия нам нужно совершить в течение этого периода, на который стратегия разработана. Все. Больше в ней быть, в общем-то, ничего и не нужно. Все остальное, все эти графики, таблицы и так далее, очень часто это просто обоснование того, почему мы вообще говорим о том, что такого результата добиться можно. Обычно стратегия… Строится, вот для ответа на эти три вопроса, стратегия строится из четырех элементов, которые вытекают именно с такой последовательности друг из друга. Это в первую очередь, и мы, кстати, почти обо всех поговорили, я сейчас об этом скажу. Первое — это целевые результаты работы, причем результаты работы описываются стратегически и тактически. Стратегически — это обычно цели, так называемые, непросмартованные, то есть они задают общий вектор, что мы хотим сделать, но там может не быть конкретных показателей. А, то есть мы хотим, для крупного бизнеса это мы хотим увеличить долю рынка. Для микро и малого бизнеса так почти не бывает, поэтому а, классическая стандартная задача, стратегическая для бизнеса, это мы хотим увеличить оборот, мы хотим вырасти в обороте там, на 30%, вдвое, в 10 раз, а, на что хватает смелости. То есть, точнее, стратегическая цель — это мы хотим вырасти в обороте. Либо мы хотим вырасти в объеме прибыли, которую мы заработаем за отчетный период. Либо мы хотим добавить новых клиентов, потому что у нас только один клиент, и мы не чувствуем себя в безопасности. Если этот один клиент отвалится, то у нас не будет вообще никакого оборота. Это небезопасное состояние. Мы хотим... Увеличить поток входящих обращений при а, сохранении или улучшении показателя конверсии. А, вот Такого рода могут быть а, стратегические задачи на отчетный период. Или мы хотим сделать поток финансовый более равномерным, не теряя в нашей основной ценностной дисциплине, например, не теряя в качестве продукта. Стратегическая цель определяется на стратегической сессии. вот То, о чем мы говорили, что мы определяем, когда мы пытаемся разобраться, кто мы такие, и кому мы и что продаем. Вот на той же стратегической сессии определяется стратегическая цель. Тактические цели, они либо декомпозируют, то есть разделяют на части стратегическую цель, то есть как мы этого добьемся. Либо это стратегическая цель выражена в цифрах, в конкретных показателях, причем желательно в деньгах. Второй момент. То, о чем мы уже довольно много говорили в деталях, это вопрос э, позиционирования. Он включает в себя понимание целевых сегментов э, и их потребностей, понимание потребностей конкурентов, э, понимание ключевых отличий э, и так далее. Это все то, о чем мы говорили ранее, формируется в процесс создания в головах у потребителей и конкурентов определенных представлений о нашем бизнесе и нашем продукте так, чтобы эти представления, эти потребности, эти желания коррелировали с достижением стратегической цели. То есть слово позиционирование очень часто используют. Про него важно э, два ключевых аспекта понимать. Во-первых, позиционирование это непрерывный процесс. То есть позиционирование это не просто фраза мы лучшие производители ручек для чайников если вы просто сели и написали эту фразу на бумаге «Мы лучшие производители ручек для чайников», это не означает, что вы разработали позиционирование. Позиционирование — это непрерывный процесс. И это процесс, который производится в головах ваших потребителей и конкурентов. То есть это процесс формирования активного и способствованию активного формирования в головах потребителей определенного представления о твоем продукте, твоей услуге, твоей компании. Мы очень уже много об этом говорили. Вот Это все объединяется под зонтиком позиционирования. Программа осуществления — это то, о чем мы поговорим чуть позже. Это то, как собственно, добиться э, целевых результатов. Но вот остается еще одна ветка, и она очень важная. И я категорически рекомендую э, на ней именно останавливаться часто. Это стратегический фокус, э, как мы будем достигать стратегических целей. Если мы говорим о том, что нам нужно э, заработать больше денег, такая цель. Ее можно решать разными способами, разными ветками. И они действительно отличаются друг от друга. И можно идти либо какой-то одной веткой, либо несколькими. Но лучше сфокусироваться на ближайший период стратегирования на какой-то одной. Повышение объема сбыта и э, повышение прибыли и возвратной инвестиции на текущем сбыте ⁇ это две разных задачи. То есть мы э, привлекаем... Э, ну, увеличиваем объем отгрузки и производства, либо у нас сохраняются объемы отгрузки, но мы повышаем прибыль и возвратные инвестиции. Если мы говорим про эту ветку, повышение объема сбыта, то мы можем работать на текущих клиентах, тех, у кого есть, а, те, кто уже с нами работают на нашей клиентской базе, и мы можем а, либо усиливать их удержание, либо увеличивать объем потребления нашего продукта или услуги, возможно, каких-то дополнительных продуктов или услуг исходя из той потребности, которая у этих клиентов есть. Либо мы ищем для себя новых клиентов, для того, чтобы увеличить общий пирог э, денег, которые попадают в нашу компанию, общий денежный поток. Мы можем либо переманивать клиентов конкурентов, это нормальная стратегия, либо искать тех клиентов, которые еще не в рынке. То есть они еще не наши и не конкурентские, и мы хотим что-то им продать. И для, для этих четырех аспектов нужны разные м, программы действий. То есть мы видим, что стратегический фокус начинает влиять на программное осуществление. И если мы хотим повышать прибыль на текущем объеме сбыта, то либо мы пытаемся увеличивать доход, либо мы пытаемся сокращать издержки. Мы можем увеличивать доход, увеличивая цену. Можем э, улучшать структуру сбыта, то есть продавать более дорогие товары или услуги, э, увеличивая воспринимаемую ценность, то, о чем мы говорили до этого. Либо можем сокращать издержки, в частности, операционные издержки, или э, улучшать использование активов. То есть, э, например, мы можем, если мы предоставляем услуги, аутсорсить услуги наружу и стремиться к, например, на этом аутсорсинге оплачивать работы с задержкой, после того, как работа была реализована. То есть клиент нам платит чуть раньше, мы оплачиваем нашим подрядчикам эти работы только через месяц, и у нас получается еще дополнительное финансовое плечо, на котором мы можем сокращать наши издержки и тем самым увеличивать прибыль. То есть здесь возникают и маркетинговые, и финансовые инструменты, но в зависимости от стратегического фокуса Программа действий на следующий отчетный период может быть очень сильно различной. И поэтому в идеале нужно сфокусироваться на том, что такти... на том, что статически мы сохраняем то, что у нас есть, нашу деятельность, в том виде, в котором она есть. Но динамически мы фокусируемся, например, на повышении прибыли за счет повышения объема сбыта на новых клиентах, привлекая тех, кто еще не в рынке. Или мы стремимся повышать объем сбыта, увеличивая потребление наших текущих клиентов. Это очень сильно роляет. Что еще важно помнить про вот эту маленькую стратегию на одну страничку, которую вы сделаете? Для микро и малого бизнеса, если мы говорим про маркетинговую стратегию, я рекомендую останавливаться на годовом планировании. Полугодовое слишком коротко. Если говорить о, о решении стратегических задач, мы не успеваем адекватно сфокусироваться и провести адекватно сфокусированные программы, а, особенно если там есть какие-то действия с отложенными результатами. И плюс бизнес-стратегирование а, обычно происходит срок сроком на год. Маркетинговая стратегия — это следствие бизнес-стратегии, потому что она а, помогает достигать бизнес-задач, которые тоже должны быть сформулированы. В общем, тоже вот срок год. В микро и малом бизнесе не всегда понятно, как правильно бюджетировать стратегию. То есть мы можем заранее выписать, сколько нам понадобится денег на какие-то неожиданные реакции на действия конкурентов, которые произойдут еще через полгода. В общем, нет. Когда бизнесмен требует от маркетолога, скажи мне, сколько я должен дать тебе денег, далеко не всегда маркетолог готов это сказать, потому что фокус не означает сколько нужно потратить денег. То есть фокус — это направление движения. А деньги — это топливо. Чем больше мы вкладываем топливо при существующем фокусе, тем дальше мы уедем. И маркетолог может сказать, ну, мы вложим миллион, мы уедем вот настолько при этом фокусе. Если мы вложим 10 миллионов, то мы уедем вот настолько на этом фокусе. Но вложение 10 миллионов в маркетинг может не принести достаточный, достаточного возврата на эти инвестиции. Поэтому, стандартная рекомендация для начала, если у вас до этого не было системного маркетинга, а вы хотите его системно выстраивать, начните с годового бюджетирования в виде доли от оборота. То есть не то, что к вам пришел маркетолог, говорит, дайте мне миллион рублей, и владелец ищет, где этот миллион рублей взять. А мы совершаем бизнес-планирование, то есть у нас есть планы по продажам, планы по обороту, планы по прибыли. И мы, исходя из этих планов, Бюджетируем маркетинг. Мы говорим, нет правильной доли, кстати, нет правильной цифры, сколько нужно выделять на маркетинг. В некоторых рынках это 50% от оборота. В некоторых рынках это 3% от оборота. Это не играет роли. Самое главное, что мы должны начать выделять эту долю от оборота на, постоянном, на постоянной основе. Вот тогда это начинает работать. Просто должна возникнуть предпринимательская привычка или предпринимательская дисциплина делать эти расходы измеримо. И так, чтобы мы могли разобраться, что мы от этих инвестиций получаем. О том, как мы разбираемся, что мы от этих инвестиций получаем, мы еще поговорим чуть позже. Завершить урок я хочу тем, что… Не нужно думать о том, что стратегия — это что-то очень сложное и очень страшное, и толмут на много страниц. Но из-за этого и вообще не делать стратегию тоже не надо. То есть очень важно для твоего бизнеса найти баланс. Стратегия должна быть короткой, крайне информативной, содержать в себе результаты, ресурсы и действия. И в идеале содержать на ближайший год стратегический фокус, на чем конкретно мы должны сфокусироваться, чтобы выполнять те или иные, ту или иную программу действий по достижению стратегических и тактических целей и задач.